Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение Making of Frozen World. Предыдущую часть можете посмотреть в подсказке вверху. А в этой части мы поговорим о том, как создать стилизованные облака в TA Conceptor. И затем, по желанию превратить их в реалистичные в Houdini. А также, как правильно экспортировать их в WDW-формат и загрузить 3ds Max с помощью V-Ray Volume Grid. Приступаем к созданию облаков. Для этой задачи я буду использовать Тея Концептор и Гудини. Кстати, в подсказке вверху, Вы можете посмотреть несколько моих уроков по Тее. Для лепки базовой формы, я обычно использую круглую кисть в режиме Middle. После того, как я доволен формой, экспериментирую с настройками r -Mesh, чтобы немного ее сгладить. Хотя лично Вы можете использовать такие бока без него, для стилизации Вашей сцены. Тут уже решайте сами. Иногда после ремешера появляются дыры в геометрии и их можно закрыть еще несколькими масками. После того, как вы слепили несколько разных форм облаков, по желанию их можно преобразовать в VDB облака в Гудине и рендерить в разных рендерах, как в олюметрике. Но дело в том, что пока в VSTORM нет поддержки VDB, поэтому я сделаю хитрый ход, просто конвертирую облака с T в нужную мне форму в Гудине. Затем этот VDB файл преобразую в геометрию с помощью V-Ray Volume Grid в 3ds Max. Делаю это таким методом, потому что VDB файл из Гудини может пригодиться в других рендерах. А преобразовывать его в геометрию внутри программы, у меня не получилось. Поэтому нашел такой обходной путь с помощью V-Ray. Итак, чтобы получить VDB-файл с геометрии с пресетом облаков. Вам нужно импортировать эту геометрию с помощью ноды File, указав путь к ней в строке Geometry File. Затем выбираем вкладку CloudFX и применяем пресет CloudRig. В итоге, Вы получите параметрическое облако с освещением. Естественно, его можно настроить и получить из одной геометрии абсолютно разные формы и варианты облаков. Чтобы настроить это облако, заходим в ноду Cloud From File. И для визуального комфорта, выключаем свет в ноде Cloud Light. Лично меня она отвлекает. И без нее гораздо проще понять, что за геометрию облака Вы получите в результате экспериментов с разными настройками. Затем выбираем ноду Cloud 1 и увеличиваем значение параметра Uniform Sampling Dips для того, чтобы было больше деталей в нашей форме. После чего клонируем ноду Cloud Noise с помощью комбинации Ctrl-C и Ctrl-V, чтобы добавить мелкого шума и еще больше деталей в наше облако. Если у Вас начинает тормозить viewport и падает FPS, просто уменьшаем значение Uniform Sampling Divs в ноде Cloud1. Затем меняем входящее и исходящее соединение, чтобы у Вас получилась такая связка нод. То есть, Cloud1 соединяется с Cloud Noise 1, а эта нода в свою очередь переходит в ноду Cloud Noise 2 и затем уже в Cloud Light. Когда все готово, экспериментируем с настройками Cloud Noise 2, чтобы получилась такая форма. Затем, увеличиваем значение Uniform Sampling Divs Cloud1, если Вы его уменьшали, чтобы сохранить все мелкие детали. В итоге получаем такое облако, которое можно экспортировать в VDB формат Чтобы это сделать, создаем ноду Convert-VDB и подключаем к ноду CloudLight. Как можете заметить, в конверт VDB есть выбор полигонов, но у меня почему-то этот режим не работает, так же как и прямое соединение с конверт VDB без Cloud Lite. Так что тут экспериментируйте и пишите ваш вариант экспорта в комментариях, если у вас есть опыт работы в Goodyear. Поэтому выбираем экспорт VDB, затем добавляем еще одну ноду ⁇ File и в Файлмод выбираем ⁇ Write Files ⁇ После чего указываем путь к папке, в которую хотите сохранить это облако. И конечно же, выбираем формат файла. В данном случае это VDB. Проверяем, сохранился ли файл. Как видите, все сохранилось и появился новый файл в формате VDB. Проделаем то же самое, с остальными облаками. Когда у Вас уже есть готовый риг, Вам достаточно изменять имя файла в ноде Файл для импорта и экспорта. А также по желанию изменять настройки генератора облаков. В итоге, Вы получите все нужные файлы для импорта в 3ds Max. Открываем его и создаем V-Ray Volume Grid. И указываем любой из VDB файлов. Кстати, может получиться так, что некоторые файлы он не будет видеть. Если Вы заметили, я сохранял все облака под определенным номером через нижнее подчеркивание. Так вот если Вы хотите, чтобы все облака импортировались как нужно, сохраняйте их не в нумерованном порядке, а с буквами. То есть вместо цифр после нижнего подчеркивания, используйте любые буквы. Так V-Ray и остальные рендеры будут видеть отдельные облака, а не целую секвенцию для анимаций. Именно так, потом удобнее их конвертировать в геометрию без всяких проблем. Это все, что я хотел рассказать в данной части. В следующих частях поговорим о конвертации V-Ray Volume Grid в геометрию. О настройках более материала для таких облаков и, конечно же, научимся создавать рендеры с разным освещением и атмосферой. Которые я уже показывал еще в начале первой части. Благодарю за просмотр и желаю Вам позитивного настроения. Всем мир!